Итак, еще раз повторяю, ирония в том, что на данный момент они уже много лет читают нам лекции о вмешательстве в выборы. Но вы наблюдаете, как это происходит прямо у вас на глазах. Судебное преследование Дональда Трампа является вмешательством в ход выборов. Он является одним из лидеров республиканской партии. Утечки информации о его скором аресте начали появляться 17 марта, всего через 24 часа после того, как Комитет по надзору Палаты представителей отследил платежи в размере миллиона долларов из Китая нескольким ближайшим родственникам Джо Байдена. Как-то странно, что сейчас никто об этом не говорит. А также о восстании, которое произошло вчера в Теннесси, и о многих других вещах. Поэтому мы решили привлечь к делу Миранду Дивайн, хладнокровного репортера из газеты Нью-Йорк Пост, которая с самого первого дня занимается этой историей с китайскими деньгами. Сейчас она присоединяется к нам. Миранда, большое спасибо вам за то, что пришли ко мне. Напомните нам, пожалуйста, об этой истории, которая затерялась в общем шуме. Ну что же, это было потрясающее откровение, сделанное Комитетом Палаты представителей по надзору во главе с Джеймсом Комой. И они методично отслеживают денежные потоки, поступающие из Китая и других стран в казну семьи Байден. И вот что они обнаружили. С одним из этих платежей, платежом в размере 1 миллиона долларов из Китая, он прошел через доверенное лицо семьи Байденов. А затем был распределен между четырьмя разными членами семьи, среди которых были Хантер Байден, его дядя Джим Байден и его невестка Хэлли Байден, которая это вдова покойного брата Хантера, с которым у него был роман.